Как найти причину запаха изо рта и избавиться от нее? Перейдем сразу к делу. Я вам перечислю те проблемы, которые могут приводить к этому неприятному симптому. Прежде всего это патологии зубов, это дырки, кариес, глубокий кариес, если в зубах есть полость, в которых сохраняется продукты питания то есть частички пищи если туда присоединяется бактериально-воспалительный процесс конечно это все может давать запах второе со стороны полости рта это могут быть проблемы с деснами могут быть карманы в которых то же самое копится остатки пищи туда присоединяется бактериальная флора которая это все дело перерабатывает но переработка идет путем гниения поэтому на первом месте из симптомов этого процесса может выступать неприятный запах изо рта. Двигаемся дальше. Горло. В горле могут быть увеличенные гланды, небные миндалины, в которых в глубь уходят ходы. В этих ходах могут также скапливаться кусочки пищи, там могут образовываться гнойные пробки. Там э, может быть бактериально-воспалительный процесс, вследствие которого образуется секрет, который имеет неприятный запах. Нос. И носоглотка тоже могут давать вот этот неприятный симптом. В пазухах носа может быть гнилостный воспалительный процесс, из пазух может стекать отделяемое в горло, и это давать неприятный запах. Но в этом случае, как правило, со стороны носа есть определенные симптомы, и неприятный запах ощущается в полости носа в том числе. Со стороны носоглотки взрослым обязательно нужно исключить кисту Торнмальда. Это сумка, в которой может копиться бактериальная флора и давать тот же самый неприятный симптом. У детей, особенно с 2 до 6 лет, всегда увеличены аденоиды. И если в них развивается хронический воспалительный процесс, который сопровождается бактериальной флорой, это тоже может сопровождаться неприятным запахом изо рта. У детей, кстати, это очень частый симптом, на который мамы обращает внимание. Двигаемся дальше. Желудок может вызывать неприятный запах, особенно при наличии геликобактера пилори, микроба, который вызывает воспалительный процесс в желудке, вызывает гастрит, вызывает язвы и может проявляться неприятным запахом изо рта. Поэтому для того, чтобы понять, что является причиной вашего запаха изо рта, прежде всего идем к стоматологу, если есть проблемы, их лечим. Если запах не уходит, идем к оториноларингологу. Смотрим состояние миндалин, смотрим состояние носа, обязательно эндоскопически смотрим на носоглотку для того, чтобы исключить различные аномалии, в частности сумку Торнмальда, либо у детей наличие хронического аденоидита. Рентген пазух носа делать или не делать решается индивидуально. Однозначно, когда... Мы сомневаемся, может ли давать запах гланды состояние состоянии небных миндалин. Я рекомендую делать промывание миндалин, хотя бы одну процедуру, и посмотреть, если изнутри гланд вымываются гнойные пробки с неприятным запахом, конечно, это может давать такой вот особенный симптом. Если же пробки не вымываются, то я пациенту рекомендую в течение суток понаблюдать за своим запахом, если он исчез, то это может быть связано с состоянием миндалин и тогда лучше всего сделать 5 процедур через день-через два для того, чтобы курсом пролечить хронический воспалительный процесс внутри миндалин и для того, чтобы полностью избавиться от этой проблемы. Если мы порешали вопросы, связанные с ухом, горлом и носом и не нашли там причин, которые могут давать запах, со стоматологией все в порядке, то двигаемся дальше. Обращаемся к гастроэнтерологу, делаем гастроскопию, обязательно берем тест на геликобактал пилори и если этот тест положительный, то а гастроэнтерологи назначают лечение, как правило, на месяц, а то и на два, для эрадикации этого микроорганизма, для того, чтобы его полностью пролечить и избавить пациента как от гастрита, так и от неприятного симптома в виде запаха изо рта. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще вас ждет много интересного. Не забывайте ставить лайки. Хорошего дня. Увидимся. Пока.